Обожаю осень. В лесу очень много всякой еды можно добыть. И из этого приготовить себе вот такой вот сэндвич и чай с лимоном. Ладно, сейчас я вам все покажу. Я покажу, как добыть продукты для пикника в диком осеннем лесу. Но будьте осторожны, здесь могут быть дикие звери, которые могут высадить вас и сожрать. Первым делом я поставлю ловушку на мясо. Надеюсь, в нее кто-нибудь попадет и я не останусь голодным. Отлично. У меня есть немножко кокаина. Кокаин любят все, не только люди. Кажется, я вижу хлебное дерево. Его легко узнать по характерному налету на его листьях. Если вам нужна мука, то вы можете просто сошкрести ее с его листиков. Но нас интересует кое-что другое. Соберем пару самых спелых скибочек хлеба с него. Грибники знают правила: Если ты видишь вот такую горочку из листвы, значит под ней, скорее всего, скрывается сырный гриб. Некоторые его называют грибной сыр, но в справочнике грибника пишется грибосыр. Нужно срезать его под самый корень, чтобы на его месте вырос еще один гриб. Так, вот, похоже, я нашел чайное дерево и теперь натрушу себе сухих чайных листьев. Не люблю пить чай из чайных пакетиков. Говорят, что внутри них не заварка, а дорожная пыль. Прошло пару часов, пока я вот это все насобирал. И, по-моему, пора чекнуть ловушку. Что я там на Похоже, там что-то есть. Ебать! Похоже, что мне кто-то насрал в ловушку. Похоже, я сегодня остался без дичи. Ладно, придется еще раз установить ловушку. С мясом, конечно, сложно, но с лимоном тут все просто. В осень время сбора урожая, такую простую культуру, как лимон, не составит труда найти. Но обязательно собирайте плоды с пометкой. Вот это вот херня, выкидывая сразу. А вот так должен выглядеть настоящий лесной лимон. Это еще что-то такое. Ебать! Фу, блядь. Эй. Блин да так, чувак. Блядь. Это он насрал мне, наверное. В мою ловушку. Вот так это мне пригодится. <свот> Неплохой. у нас тут еще есть? Хм. Теперь, когда собраны все продукты, осталось только закипятить воду для чая, и можно готовить еду. Мою добычу нужно нашампурить, а сырный гриб разложить между хлебцами, чтобы он расплавился на костре. Сегодня мой день прошел не зря. Далеко не каждый сейчас способен рискнуть и пойти в дикий лес, дабы прокачать свои навыки выживания. А я тут сегодня чувствую себя Бером Грилзом, выжить любой ценой. Главное не спалите свой хлеб, а то опять придется лезть за ним на дерево. Ну, вот тут-то вы меня и заставили. Настала осень, да мы прячут сиськи под мощной юбкой. Попки не видать, мужские зябка сморчились пиписьки, Зато теперь удобнее шагать. Поеду.